Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную гречневую кашу с мясом. Рецепт простой и удобный. Делается все в одной сковороде. Гречка получается рассыпчатой и ароматной. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Огромная просьба, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Отзывы и рекомендации оставляйте в комментариях. Две средние луковицы нарезаем мелкими кубиками. Одну большую морковку трем на крупной терке. Затем разогреваем глубокую сковороду. Вливаем туда 2-3 столовых ложки подсолнечного масла. Высыпаем лук. Добавляем пол чайной ложки соли. Одну чайную ложку сахара. И обжариваем до золотистого цвета. Добавляем морковь. И продолжаем жарить еще 2-3 минуты. Дальше отправляем в сковороду 400 граммов свиного фарша. Добавляем 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца, 1 чайную ложку сушеного базилика, пару столовых ложек воды. Перемешиваем. И тушим примерно 10 минут. Затем кладем 1 столовую ложку томатной пасты. Хорошо размешиваем. Высыпаем 2 стакана промытой гречневой крупы. Обжариваем 2-3 минуты. Заливаем четырьмя стаканами воды, закрываем крышкой, доводим до кипения и варим на медленном огне до полного испарения жидкости. Примерно 25-30 минут. Затем огонь выключаем и даем каши настояться минут 10-15. Вот и все